Талибивы, ты сразу мне ответ пришли, прочту я и сразу. Эти письма, быть может, просто подойти Взглянуть в глаза свою, любимость спросить Ну что же ты молчишь, но нету ответа Кому я пою? Где ты? Нет ответа Ответа кому я пою, дети, нет ответа. Слово.